И синими, синими стелит она благодать Чтоб дети земли стали сильными Молится светлая мать Молится каждую деточку Сделит покров свой на них Чтобы в годину мятежную Нечисть не тронула их с воскресе, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. Сегодня у нас лик Богоматери. Перед вами Иверская икона Божьей Матери, одна из самых почитаемых святынь православного мира, жемчужина Афона. По своей иконографии она представляет собой тип Адигитрия, путеводительница, довольно-таки распространенный тип икон. Пресвятая Богородица, чуть склонив голову, указывает верующим на своего сына, тем самым говоря, что путь к спасению лежит через следование за Христом. Младенец сидит на руках Божьей Матери прямо, держа в одной руке свиток, на данном типе иконы этот цветок вертикально опирается на колено, а правой рукой благословляет. И он смотрит на матушку, чуть отклонив голову вверх. Особенностью данной иконографии является то, что с правой ланитой Божьей Матери стекает кровь. Празднование этой иконе Русская Православная Церковь установила три раза в год. 25 февраля. В 2022 году, 25 февраля, у нас уже вышел эфир об этой иконе. Мы познакомились с историей этой иконы до пребывания ее сначала у вдовы, а потом появлению на горе Афон. Также узнали, почему на типе иконы Иверская Богородицу изображают с раненой ланитой. Следующий день празднования – это Светлая Седмица, вторник Светлой Седмицы. И в 2023 году – это 18 апреля. Вот наш выпуск выйдет как раз к этой дате. И третья дата – 26 октября. Об этом эфир будет позже. Сегодня я расскажу вам, как образ Пресвятой Богородицы Иверская – Появилась на Руси. Итак, напомню, что икона Пресвятой Богородицы Иверская с 999 года и по нынешнее время пребывает на горе Афон в Иверском, то есть в грузинском монастыре. И находится там, как вот ее поместили туда в 999 году, так она там и поныне. Пресвятая Богородица сама избрала именно это место над вратами, потому что в откровении святым старцем она сказала, что хочет защищать монастырь сама, но не хочет, чтобы ее защищали, то есть не хочет находиться где-то в алтаре. Поэтому ее еще называют вратарницей или привратницей. И действительно, с момента появления иконы на Афоне произошли были очень многие чудеса. То есть сразу стало видно, что Пресвятая Богородица действительно хранит как Иверский монастырь, так и всю гору Афон. Очень много было случаев, когда Пресвятая Богородица спасала монахов от голода. Несколько раз бывало, что кончались запасы зерна, вина и елея. И по молитвам перед ее образом закрома за ночь пополнялись запасами, как бы сами собой. На самом деле это вот помогало в этом Пресвятая Богородица. Известно много случаев исцеления от недугов и спасения монастыря от пожаров. Также Пресвятая Богородица защищала монастырь и гору в целом от врагов. Один такой самый яркий, запоминающийся случай произошел однажды в древности, когда персы во главе с своим вождем, царем Амирой, на 15 кораблях подплыли горе Афон, высадились на берег и осадили Иверский монастырь. Монахи, взяв икону и священные сосуды, спрятались в башне и стали служить молебен прося заступницу о помощи. Персы уже ворвались на территорию монастыря, обвили канатами соборный храм, потом опять ушли на корабли и решили отплыть таким образом что и потянуть канаты, чтобы разрушить соборный храм. Но тут произошло удивительное. Внезапно их корабли начали тонуть. И, и потонули. Погибли все Персы выжил только один вождь Амира. Увидев в этом промысел Божий и помощь Царицы Небесной, Амира раскаялся. И пожертвовал монастырю очень много золота и серебра на строительство более мощных стен. А монахов стал просить молиться о том, чтобы Пресвятая Богородица его простила. Вот такое было удивительное чудо. Конечно, эти чудеса со временем, очень в скором времени, стали известны далеко за пределами Афона. Слава о них дошла и до Руси. На Руси заочно стали почитать образ Иверской Божьей Матери. Но этот образ находился на Афоне, и списков не было. И вот русские православные люди мечтали о том, чтобы когда-нибудь на Руси был список и молились об этом. И вот в 17 веке такой, впервые такой список появился. Как это произошло? У афонских монахов была традиция каждый год приезжать на Русь с просьбой о пожертвованиях на монастырь. Прибыли они в 1647 году. Их встретили царь Алексей Михайлович и архимандрит Новоспасского монастыря Никон. Впоследствии это Никон, мы знаем, как патриарх. Да? И встретив монахов, одарив их щедро, они попросили настоятеля Иверского монастыря, Пахомья, в числе миссии был именно он, прислать им список с чудотворного образа Иверской Божьей Матери. И Пахомий обещал выполнить. Возвратившись в монастырь, в монастыре тогда было 365 монахов, Пахомий собрал их всех для совместной молитвы. Ведь чтобы написать икону, образ Божией Матери Иверской еще раз, и чтобы она была точь-в-точь -точь, как, такая, какая у них, требуется большой духовный труд. Все монахи монастыря встали на молитву. То есть молебен шел с ночи до утра. Во время молебна осветили воду и также мощи святых, которые находились в Иверском монастыре в то время. На утро следующего дня после молебна облили святой водой икону Божьей Матери Иворская, которая, я еще раз напомню, находилась на обратном храме. Но чтобы капли воды не упали на землю, поставили специальный сосуд. После этого остатки воды взяли и пошли в иконописную мастерскую и облили ею кипарисную доску, на которой следовало в будущем написать образ. И также, чтобы... Капли не упали на пол, собрали в этот специальный сосуд. А потом этот сосуд со святой водой, а также порошкообразные частицы мощей взяли и отдали монаху Иоанвлиху Романову. Это был монах, священник, искусный иконописец, человек высокой духовной жизни. И есть свидетельство, что он был русского происхождения. Монах этот, Романов много дней молился, постился, потом взял мощи и святую воду, смешал их с красками и приступил, опять же, непрестанно творя Иисусову молитву, к написанию образа. Писал он несколько недель. Пока он писал икону, он вкушал пищу только по субботам и воскресеньям. И то вкушал вот самое необходимое, да, немного воды и хлеба для поддержания сил. В остальные дни не ел ничего. А в монахи Иверского монастыря два раза в неделю служили всеночное бдение и литургию. То есть молитвенно помогали своему собрату написание образа. И Пресвятая Богородица за такое духовное усердие явилась милость. Список был сделан точь в точь таким, как и оригинальная икона Иверской Божьей Матери. То, о чем я вам говорю, дорогие братья и сестры, документально подтверждено. На Русь прибыл не только этот список, но и документальное свидетельство о том, как создавалась эта новая икона для русского царя. Теперь предстояло новонаписанную икону отвезти на Русь. Ее поручили трем наиболее благочестивым инокам Иверского монастыря. Путь был трудный. Сначала монахи достигли большой земли в Греции. Потом их путь шел до Балканских земель и через Малороссию в Москву. Денег у монахов было мало, но благочестивые христиане зная, с какой миссией едут старцы, помогали им продуктами, давали ночлег, все бесплатно. Бесплатно перевозили через реки. Но вот на реке Дуной вышла заминка. Перевозчиками оказались мусульмане. И они, конечно, не поняли, какая важная миссия была у этих монахов, и стали требовать с них денег. Никакие уговоры не помогали. Иноки хотели уже повернуть назад, но тут Пресвятая Богородица явила свою помощь. В тех местах жил один благочестивый грек, Мануил Константиев, человек весьма богатый. И вот Пресвятая Богородица явилась к нему и объявила, что он должен немедленно пойти на пристань, и оплатить проезд афонских монахов, которые везут на Русь ее чудотворный образ. Мануил, будучи благочестивым человеком, немало не усомнился в том, что ему явилась Пресвятая Богородица, не счел это каким-то вот видением или сном, тут же пошел на пристань и отдал мусульманам-перевозчикам необходимую сумму денег. Таким образом, иноки благополучно переплыли реку и вскоре прибыли в Москву. Встречали иноков с иконой в Москве 26 октября 1648 года. Очень торжественно. Встреча состоялась в китайгороде у Воскресенских ворот. Встречали сан-царь Алексей Михайлович с семьей, патриарх Иосиф, архимандрит Никон, и множество народа. Икону торжественно приняли и поместили сначала в царские палаты. Впоследствии она была помещена в Успенский собор Московского Кремля. А на месте воскресенских ворот, на месте встречи иконы, была выстроена часовня. И туда помещен список с иконы, новый список, который был уже сделан на Руси вот с той новой прибывшей иконы. И с тех пор на Руси этот образ стал весьма почитаем. От него сразу стали происходить многочисленные исцеления. Икону периодически вывозили из Успенского собора Московского Кремля на колесницы в дома болящих. И сразу стали происходить исцеления. Стали приходить люди и к воскресенским воротам в часовню. И молились перед образом Божией Матери о помощи и в душевных, и телесных недухах, в устроении семейных неурядиц. В общем, что бы они ни попросили, то Пресвятая Богородица им являла. И тому было явлено очень много чудес. А в 1651 году исцелилась по молитве перед иверской иконой и дочь самого Алексея Михайловича Евдокия. Напомню, что царь Алексей Михайлович это отец императора Петра I. Итак, девочка была после того, как отслужили молебен перед Иверской иконой Божьей Матери, чудесно исцелена. А обрадованный царь подарил афонским монахам монастырь Святого Николая в Москве. И там возникло афонское подвое. В 1654 году царь Алексей Михайлович взял образ Иверской иконы Божьей Матери в военный поход против Польши за Смоленск. В то время Смоленск находился под... Властью поляков. И вот в этом походе перед образом Иверской Божьей Матери служили Смолебны. И в октябре 1655 года Смоленск был присоединен снова к Руси. В благодарность за стой исход, конечно, Алексей Михайлович сразу понял, что в этом походе помогла Пресвятая Богородица, он поместил образ. Ивельской иконы Божьей Матери, в Новодевичий монастырь. Почему? Потому что Новодевичий монастырь, это вот монастырь, который был основан в 1514 году, году князем Василием III вот в честь присоединения Смоленска к Руси. И поместил князь тогда туда образ Смоленской Божьей Матери. Копию из Благовещенского собора. Об этом я подробно рассказывала, когда он шел разговор о Смоленской иконе Божьей Матери. И потом Смоленск вновь оказался в руках поляков. И вот второй раз царь Алексей Михайлович его вернул. И вот решил, что место Иверской иконы Божьей Матери теперь в Новодевичьем монастыре. Много лет эта икона находилась там прошли годы после революции она оказалась в государственном историческом музее а в 2009 году ее снова вернули в Новодевичий монастырь где она сейчас находится и поныне что же стало с тем списком который находился до революции у Воскресенских ворот в годы богоборческой советской власти в 1934 году часунню снесли и образ исчез считается что он сейчас находится в сокольниках в церкви воскресения Христова но точно сказать нельзя это этот список или другой в 1995 году часуню восстановили. И по просьбе Алекс... патриарха Алексея II на фоне был написан новый список иверской иконы Божьей Матери, которые поместили в 1995 году в эту часовню. И сейчас он там находится поныне. Есть, дорогие братья и сестры, много других интересных списков. История именно вот этого иверского образа, очень богатые и насыщенной событиями. И в последующем эфире мы продолжим о них говорить. Я поздравляю вас, ну во-первых, со Светлой Пасхой и вот с днем празднования иконы Иверской Божьей Матери. Помним, что если мы с верой, любовью, молитвой будем притекать к Божьей Матушке, ну, перед любым образом, вы знаете, что образов много, это, но Пресвятая Богородица у нас одна, то милая наша добрая матушка всегда нас услышит и во всем нам поможет. Храни вас Господь и ее святыми молитвами. Продолжение